Приветствую зрители и подписчики моего канала. И сегодня у меня очередное видео, посвященное конкурсу. Сегодня будем проводить конкурс. Конкурс будет совместный с каналом Rocks. Очень замечательный канал. На канале вы увидите обзоры, распаковки посылок, обзоры электронных гаджетов обзоры часов разнообразных также есть товары для автолюбителей и все это вы увидите на этом канале а за победу в сегодняшнем конкурсе будет у нас bluetooth колоночка. вот такая замечательная разноцветная bluetooth колонка и победитель конкурса сможет выбрать сам цвет какой ему понравится и уже выбрав цвет мы закажем ему колоночку и по приходу сделаем обзорчик и отправим победителю если же, конечно, кто-то не захочет ждать или не захочет такую колонку, он сможет получить денежную компенсацию в размере стоимости этой колонки. Но все-таки, я думаю, лучше выбрать колонку. Посмотрите, какая она замечательная, сколько разных цветов. Звучит она потрясающе, много классных отзывов, плохих отзывов практически нету, все отзывы хорошие. Так что колонка, я думаю, классная. Заодно и сделаем ее обзор. Ну что ж, для участия в конкурсе надо сделать несколько простых движений. Во-первых, подписаться на мой канал, если кто еще не подписан. Второе, стать подписчиком канала Rock. Третье, вступить в группу ВКонтакте. Если кто еще не состоит в группе, вступайте в группу ВКонтакте. Здесь много-много всего интересного. Много обзоров товаров, товары разные, разнообразные, на разную тематику, вступайте в группу. И четвертое, и четвертое, это сделать репост видеозаписи с конкурсом. Репост сделать ВКонтакте, делайте репост и в принципе все. Ну вот такие простые условия, больше вам ничего не надо, больше от вас ничего не требуется, сделать просто несколько движений. Итоги конкурса, итоги конкурса мы подведем в следующее воскресенье. Ну а на этом все, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, будет много-много всего интересного. Всем пока!